Всем привет! Меня зовут Ваня и вы на моем канале. В прошлом видео я вам пообещал показать петов, которые находятся в яйце, в том яйце новом, который добавили. Короче, я выбил все петов, всех петов. Кроме секреток, вот они. Вот тут, а вот. Вот я их всех выбивал. Сейчас я им, готов им вам их показать. Поехали. Первый пэт, это у нас 250 миллионов робот. Пер у него статы 607 тысяч. Это первые статы их. Я его вчера выбил. Сегодня у меня 748 триллионов. Дальше пэт... Э 200 миллион, 250 миллионов обелиск. Это пэд, у которого статы 1 миллион 64 миллиарда. 1 миллиард 640 миллионов. Я его не качал, он таким же самым дается. Дальше, 250 миллионов астро твинс. Это пэд, который дает э, урона вам. 1 и 25 миллионов x множители на клики. Дальше, у нас пэд идет э, так дальше у нас пет идет это вот такой вот офигенный пэт на 1 миллион множителем это 250 миллионов лов э, он стал такой более для новичков кто новичок до да, прокачался, может уже позволить себе таких пэтов дальше у нас 329 тысяч и 6 к это вот такой у нас пет 250 миллионов лиса Дает у нас 329 тысячка урона. Я могу его сделать близчащим, но я не хочу этого делать. Дальше, 250 миллионов булл. Пэт, который нам дает 329 тысяч на множители гликов. Тоже могу сделать близчащим, но не хочу. Кому понравилось видео, ставим лайки, и подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока-пока.